Посреди степей Вьется пыль Под сапогами Степями Полями А кругом бушует Пламя до да пули свистят Эх, дороги Пыль до да туман Холода, тревоги степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок в буряне неживой лежит. А дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, Чужая земля Эх, дороги Пыль до да туман Холода, тревоги до да степной бурьян Край сосновый Солнце встает У крыльца родного. Сыночка ждет И бескрайними путями Степями, полями Все глядят во за нами Родные глаза Эх, дороги Пыль да туман Холода, тревог. Степной бурьян, Снег литер, вспомним друзья, нам дороги эти забывать нельзя. Эх, дороги, льда, туман, холода тревоги. Да, степной. бурьян.